приветствую с вами опять я сергей бердачук мы продолжаем курс по поисковой оптимизации сегодня у нас тема выбор стратегии продвижения на предыдущих этапах мы определили частотности и конкуренцию и теперь на основе комбинации тех вот параметров которые мы завели в табличку например, у нас была высокая частотность высокая конкуренция мы проставляем в зависимости от таблицы вот здесь вот Критерии, например, для Google у нас была высокая частотность, средняя конкуренция. да? Это у нас раскрутка, то есть требуются деньги для закупки ссылок, активная реклама, активное продвижение требуется. Комбинация высокая частотность, низкая конкуренция достаточно редко встречается. В общем-то, скорее всего, она никому не нужна и продвигается... Без затраты, то есть оптимизация буковка О. R это раскрутка, О – это оптимизация. Соответственно, среднечастотная, высокая, конкурентная – это раскрутка и так далее. Если же вариант вот такой, среднечастотная, средняя конкуренция, у нас ОР. Это означает, что можно в ряде случаев продвинуться и бесплатно. Средняя конкуренция, но если у нас не получилось на первом этапе мы на первом этапе пытаемся продвинуться бесплатно оптимизируем страницу, оптимизируем сайт структуру, а потом уже если не получилось мы уже докупаем ссылки занимаемся активной раскруткой если нам потребуется дополнительный бюджет То есть на этом этапе вам надо проставить вот эту вот табличку например OR и будет понятно какие конкретно фразы вам продвигать потребуются ли на это ресурсы из чего лучше всего начинать в общем то если вы будете видеть что какие то фразы с виду монетизируемые и дают большой трафик и достаточно оптимизации то лучше всего отранжировать именно по оптимизации чтобы минимальными затратами положиться. но опять же там в совокупности у вас получится таблица, по которой надо определиться те слова, с которых начинать, начинать продвижение. Как оптимизировать дальше уже контент, мы займемся в следующих уроках. На сегодня все. Внизу страницы есть кнопки социальных сетей. Рекомендуйте эту страницу. Страничка перезагрузится, вы сможете скачать это видео. С вами был Сергей Бердачук. Это сайт polshaprodash.ru Удачи вам!